Хорошо, сейчас перед нами именно такой, совершенно новый велосипед. Нет, эти ребята не сломали физику, а очень даже наоборот, они знают ее в совершенстве. Авторы велосипеда смогли создать такую поверхность, по которой подобный велик проедет с легкостью. Если говорить вкратце, то он сможет проехать по очень ухабистым дорогам. Это, конечно, очень интересно, но в стране реально предостаточно талантливых, умных людей, которые могут создать буквально что угодно и заставить это работать. Это здорово.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 данный велик я понятия не имею как сделан но выглядит он определенно на все 100 баллов из десяти причем главная его фишка в том что цвет подсветки можно менять в прямом эфире на глазах у окружающих хотите сделайте оба колеса монотонными хотите сделайте их разных окрасов комбинируйте цвета под настроение или погоду короче просто велик рай для всех фанатов лайт подсветки не иначе ё-моё что это а самодельный велосипед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 Как вы поняли, я просто в диком восторге от этой штуки, но хотелось бы перейти к следующему транспорту. Еще одно необычное изобретение, на которое стоит посмотреть. Велосипед был создан Роджером Паркером. Просто посмотрите, насколько он крутой. Особенность велосипеда – использование рычагов. Создатель считает, что с помощью этого вы сможете быстрее развить нужную скорость, приложить меньше усилий. Уверен, вы согласитесь с тем, что цепь приносит массу неприятностей, ведь она часто пачкает одежду и слетает.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 Ого, вот эта вещь! Сейчас перед нами что-то вроде водного велосипеда. Управление этим транспортом очень схоже с управлением катамараном. Эти штуки выглядят сказочно, другого слова не подберешь. Это просто нечто. Эти огромные задние колеса приводят меня в восторг и ничего больше. А еще очень классно, что на таком велосипеде можно кататься вдвоем. По-моему, в этом однозначно что-то есть.